Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок, с вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим о той культуре, которая у нас присутствует и в свежем виде, и в маринованном, и в законсервированном на нашем столе. Это укроп. Укроп растет в одних как сорняк, другие не могут добиться получения его всходов. А в чем причина, почему укроп не всегда дает хорошие всходы? Так вот, во-первых, для укропа, чтобы дал хорошие всходы, надо свежие семена. Свежесть семян определяется очень просто. Крепкий запах такой эфирных масел говорит о том, что семена свежие. Если запах слабый, значит семена лежалые, и, скорее всего, они уже зайдут очень плохо или могут зайти не совсем. Поэтому чем сильнее запах, тем лучше будут сходы вашего укропа. Следующий момент, который необходимо учитывать при укропа, это то, что растение очень боится известковых почв. То есть внесение в почву золы, доломитовой муки и известий сведет на нет весь ваш, все ваши старания. Потому что укроп на произвесткованной почве он не растет, он сходит, кучаравится, желтеет и роста нету. Поэтому выбирайте участки, где ни, ни, ничего не известковалось. На обычной земле на целине он растет прекрасно. Следующий момент, на который, конечно, многие обращали внимание, если укроп уже завелся на вашем огороде, он превращается прямо в сорняка, он насевается по всему участку. Так вот, почему-то многие не обращают внимания, что укроп, который самосев по участку, он сеет семена, семена лежат на поверхности и очень хорошо всходят, вот, чего не всегда бывает, когда мы сеем их аккуратно в родочке и получаем не всегда хорошие всходы. Запоминайте что семена укропа светочувствительные, на свету они всходят быстро. Поэтому сама технология посева укропа для меня сведена к минимуму. Значит, делаю вратку, органики не добавляем, потому что органика, как и зала, точно так же будет действовать отрицательно на наш укроп. Он не будет расти, он будет только болеть. Высаживаем, можно сказать, в пустую землю наш укроп, вот. но делаем родочки. Сделали родочки, после этого родочки уплотняем. Значит, или ломом, вы посмотрите в ролике, это показываю, или торцом доски. Торцом доски простукиваем наши родочки и по этим родочкам высеваем семена укропа. Выщели, ложим сверху поличественную пленку, со всех сторон обсыпаем ее землей, чтобы там была герметичность и все. Ждем сходом. Конденсат с пленки скап скапливается, стекают наши э, вот эти луночки, что мы поделали, эти родочки, и наш укроп сходит быстро и дружно. Ну а дальше, когда уже появились дружные всходы, значит, мы пленку снимаем, и наш укроп растет прекрасно. И мы будем тогда иметь хорошую зелень к э, столу, к различным блюдам или консервации. Ну, точно так же. По укропу смотрите, значит, укроп э, селекционеры вывели сорта и раннего срока созревания и позднего срока созревания. Значит, сорта раннего срока созревания, значит, они быстро, где-то сантиметров 20, и они начинают стеблеваться. Они переходят к стеблеванию. Ранние сорта больше подходят для консервации. Ну, их, э, их используем, эти зонтики, в консервации. Поздние сорта. Как бы, ну, зелень где-то на протяжении двух, двух, двух с половиной месяцев нарастает. Поэтому их используют в свежем виде. Поздние сорта могут давать и 2, и 3 урожая, то есть при срезке. В ранних сортах это не получается. Мы срезали, и они, как бы, жизнь их заканчивается. Запоминайте этот нюанс. Ну и точно так же, не забывайте, что укроп такая культура, чтобы он был постоянно на столе, каждые две недели надо производить новые посевы. Не то, что вы раз посеяли весной, и, и хотите, чтобы у вас до поздней осени был укроп. Через 2-3 недельки сделайте новый посев укропа. В зависимости от того, что вам надо, зонтики, для этого возьмем ранние сорта, или зелень, возьмем поздние сорта, высеваем, и тогда укроп будет постоянно на вашем столе. Вам хватит не только его для, для заготовок, вы можете заморозить, и потом зимой добавлять в блюдо с воспоминанием о теплом лете хорошего вам урожая, пусть укроп хорошо растет на вашем участке, чтобы вы не знали, куда его девать. До свидания.